Следующее возражение – это не мое. Ну хочу вам сказать, что так говорили большинство богатейших людей сетевого маркетинга. А, ну и вы можете так сказать, и я так говорил, что это не мое. А, другой вопрос – а что есть мое? Понимаете? То есть тут надо разобраться с этой темой. Возможно, то, чем вы занимаетесь, вам нравится больше, чем сетевой маркетинг. Пока. Просто вы это не попробовали. Я рекомендую для начала это попробовать, потому что этот бизнес имеет колоссальные достоинства, которых нет ни в какой другой области. Помимо удовольствия от работы, можно вязать и любить это дело. Вопрос перспективности того, чем вы занимаетесь понимаете возможно то чем вы сейчас занимаетесь и ваша профессия вообще не будет присутствовать через несколько лет на рынке возможно она будет менее востребована возможно вы будете в ней офигенно заняты и у вас будет занятость по 24 часа в сутки и вы не сможете отойти пописать от своей работы а в сетевом маркетинге если вы построили организацию вы имеете огромное количество свободного времени для того, чтобы заниматься любимыми делами. Поэтому рассмотрите перспективность этой деятельности скорее, а не то, чтобы сразу возражать мое, не мое. Посмотрите на перспективы и на то, чтобы разобраться в этой области. Потому что э, сетевой маркетинг – это то же самое, чем вы занимаетесь, просто немножко по-другому.